Всем приветик! Хочу попросить поддержать меня лайками, подписками или комментариями. Теперь можем приступать. Сегодня на разборе группа Трайби или Трайби. Я открыла для себя эту группу недавно. Группа заинтересовала многих яркими образами. Некоторых группа зацепила огромной поддержкой Украине. На начале войны Трайби посетили Киев, сняв об этом влог. Давайте я познакомлю вас с этой замечательной группой. Трай Би – женская группа из семи участниц компании TR Entertainment. Они дебютировали 17 февраля 2021 года с синглом «Трай Долока». Их название – комбинация слова «трай», сокращенно от «треугольник», которое символизирует совершенство, и «би», что символизирует совершенное бытие. 3 июня 2020 года тренни Lion Heart Entertainment Ким Хён Бин загрузила свой первый видеоблог на YouTube. Со временем шесть тренни появились в разных блогах и каверах. Седьмая тренни Келли впервые появилась в видеоблоге 9 сентября. 21 августа они официально начали представлять семь тренни под предебютным названием группы Lion Girls, начиная с японской тренни Сумиры. 25 августа была представлена вторая я тренировка Ким Хеон Бин, 28 августа 3-я китайская тренировка Тя, 2 сентября 4-я тренировка Бан Суин, 7 сентября 5-я Ким Джин Ха, 10 сентября 6 тайваньская тайванская Келли, 16 ноября была представлена 7 и последняя тренировка Ким Сон Сан. 29 декабря стало известно, что продюсер Син Сан Донг Тайгер и Universal Music представят новую женскую группу в начале 2021 года полночь 1 февраля Трайби выпустили тизер и концептуальное фото своего дебютного сингла Трайби Долока, который вышел 17 февраля. 9 апреля группа объявила, что их официальное название фандома будет Тру. Это название является аббревиатурой от Трайби «С нами навсегда». Он берет Тиар из названия группы, Ю из слова Юс и И e из слова «Навсегда», чтобы показать желание группы быть со своими поклонниками «Навсегда». В их интервью в марте с Universal Music Малайзия выяснилось, что Трайби впервые вернутся со своим сингловым альбомом в мае, а в сентябре с мини-альбомом. 18 мая группа выпустила свой второй альбом «Конмиго». 20 мая Трайби выпустили цифровой сингл «A Kind of Magic». 31 мая… Тиара Entertainment объявили, что Джинха возьмет перерыв по состоянию здоровья, и в настоящее время группа будет продвигаться с шестью участниками. 20 июля открылись предварительные заказы на их грядущий третий альбом «Левиоса». 25 января 2023 года группа выпустила тизер, анонсирующий их предстоящий мини-альбом «V.A.Y», релиз которого намечен на 14 февраля. Теперь давайте ознакомимся с позициями в группе. Лидер главная вокалистка и ведущий танцор. Это Сон Сан, ведущая вокалистка и визуал это Келли. Хенбин главная рэперша, главный танцор, ведущая вокалистка и центр группы, Тя, вокалистка визуал. Суин ведущий рэпер и вокалистка. Мире главный танцор, вокалистка и макне. Джинха взявшая перерыв. Ведущая вокалистка и ведущий танцор. Буду ждать ваше мнение по этой группе в комментариях. На сегодня все. В дальнейшем я собираюсь еще делать разборы участниц. Пока подписывайтесь и ждите новые видео. Всем пока-пока.